Привет ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня с вами разберем такую тему, когда лучше торговать пробой уровня, как торговать пробой уровня и когда лучше торговать от плотностей. Я вам напомню, это уже 88 день эксперимента, где на протяжении 100 дней я инвестирую каждый день в криптовалюту по 25 долларов. Все буду объяснять строго на своих примерах, каждый день я торгую, каждый день делю с вами своей статистикой и показываю настоящий результат, каким бы он плачевным или хорошим не был. В данной ситуации мы с вами видим то, что вообще вчера рынок неплохо так пролился. Сегодня мы с вами более подробно в конце на эту тему поговорим, почему так произошло, возможные события. В общем, ребята, по первой ситуации. В стакане спота видим крупную плотность. Именно от этого места я и начал набирать позицию лонг, потому что мы уже довольно-таки сильно вбалились. Возможно, можно было словить хоть какой-то отскок, хоть какую-то коррекцию до ближайших уровней. Но смотрите, какая здесь ситуация. Если бы у нас начали бы разбирать эту самую плотность, здесь можно было бы уже рассматривать пробой этого уровня и рассчитывать словить какое-то дальнейшее движение на понижение. Вот смотрите, что по данной ситуации. Мы с вами видим то, что по кластерам у нас идут заполнения. Снизу у нас очень хорошо набивается кластер. Здесь я немножко сам, я бы сказал, накосячил, потому что вот как торговать пробой уровней? Есть у нас та самая заявка. За этими вот уровнями у нас, вероятнее всего, будет скопление стоп-лоссов. Вот я четко вам прочертил уровень. Вы представьте, какое там скопление стоп-лоссов и эта заявка лишь только сейчас сдерживает цену. Если эту заявку разбирают, у нас повышается активность, идет большая борьба между покупателем продавцом дальше у нас идет импульс на стоп -лоссах. посмотрите прямо сейчас вот у нас по стакану идет небольшой такой разбор этой плотности и вот в этот момент когда остается 420 вот 200 монет надо было заходить уже ребята в шорт. дальше стоять здесь в позиции вон уже не было смысла посмотрите просто какое хорошее пошло движение на понижение и дальше это движение только усиливалось поэтому в этой ситуации можно было спокойно переворачиваться и брать пробой этого уровня если мы с вами посмотрим по дневнику трейдера эта ситуация выглядела у нас примерно вот так То здесь мы заходили от плотности, четко знали, где нам поставить стоп-лосс, но когда мы с вами видим то, что плотность у нас начинает разбирать, повышается активность в стаканах, нужно, ребята, было заходить пробой этого уровня. Мало того, что можно было взять пробой этого уровня, так можно было снимать сливки еще и дальше по дороге, но ну, понятно, то, что ты никогда не предугадаешь вот такое вот самое движение, и такие движения криптовалют на бычьем цикле бывают крайне редко, но, ну, понятно, выносят у нас, скорее всего, лонгистов. Следующую сделку я открывал по инструменту ТОМО, эту же ситуацию я уже публиковал в Телеграм- если вы, ребята, не подписаны на наш Телеграм-канал, то обязательно переходите, подписывайтесь. Там много полезной информации. Есть у нас хороший уровень поддержки. По многим монетам мы уже попробовали все возможные уровни. А потом у нас еще есть уровни, которые можно пробивать. Здесь скорее всего будет скопление стоп-лоссов. Какой-то сверх активности по стакану спота и стакану фьючерсов я здесь, ребята, абсолютно не вижу. Также для себя я еще начертил один уровень. Это тот уровень, если мы его пробьем, то вероятнее всего вообще улетим на понижение. Потому что это последний уровень, который бы сдерживал цену ну, по данной криптовалюте. Итого здесь какая была логика входа. Здесь я захожу после той Самой консолидации, когда у нас на самом деле будет пробой, когда у нас цена не резко подходит к уровню, да, а когда она подходит к уровню и после консолидируется вот самая лучшая ситуация, чтобы открываться в тот самый пробой. В данном месте все выглядело идеально. стоп лосс можно было выбросить как раз таки за эту самую консолидацию, ожидать какого-то хорошего движения на понижение. По данной монете у нас все было неплохо. На самом деле пошло движение на понижение. Здесь у нас был импульс на стоп-лоссах, но это не то движение, которого я ожидал. Я хотел вытянуть хотя бы 1% с этого движения. В это время я как раз таки делаю скриншот для ребят, которые сидят в телеграм-чате, чтобы поделиться уже информацией, как сделка, отрабатывает. И там тоже многие ребята делятся какими-то своими ситуациями. Конечно, я видел, один человек вообще держит ситуацию по шибе в минус 562 процента. Это, конечно, охренеть, ему удачи не знаю, повезет, не повезет. Блин, хотелось бы, чтобы ему тоже повезло. Во всяком случае, человек заработал уже на росте, инвестировал те деньги, которые ему не жалко было потерять. То есть он инвестировал прибыль, и сейчас он сидит в грубо говоря, конечно, в убытке, да? но он уже ничего не теряет, поэтому я считаю, это правильный подход вот даже к торговле. Торговать всегда нужно на свободные деньги. Когда ты будешь торговать на 100 последних долларов, которые у тебя были в кармане, ну, понятно, вероятнее всего, ты их потеряешь, потому что потерять 5 долларов, потом еще 5, 10, 20, у тебя уже осталось 60 долларов. Ну, понятно, ты уже будешь олынить, заходить на последние деньги, чтобы облить свои 40 долларов. А когда ты торгуешь на те деньги, которые тебе не жалко потерять, ты спокойно себя чувствуешь, никак не переживаешь. В общем, торговля идет намного, намного лучше. Поэтому, ребят, всегда торгуйте на свободные деньги. В данной ситуации у нас было хорошее движение на понижение. Я расставил сразу лимитки, по которым буду закрываться. Был у нас импульс. Одну мою лимитку только забрала. И, в общем, дальше, ребята, была такая ситуация, то, что у нас движение на повышение пошло. Вот такое вот импульсивное. Я так думаю, то, что здесь, скорее всего, снимали стоп лосы тех, кто заходил в шорт. Вот как выглядела данная ситуация. То есть, если заходить в пробой этого уровня, можно было словить движение, ну, я не знаю, на... 5-7% это очень была хорошая ситуация, но дело в том, что я выжидал более хорошего движения, стоп-лосс как по мне был выставлен грамотно, кто знал, когда у нас цена будет разворачиваться от этого самого уровня, но во всяком случае меня здесь выбило и было довольно таки обидно, почему обидно, да потому что у нас дальше пошло охренеть какое большое движение на понижение, и я просто в этом движении не участвовал, вот так вот меня выбило, повыбивало стоп и тех, кто заходил в шорт, ну и дальше уже пошло хорошее движение на понижение и получили профит те ребята которые заходили непосредственно в пробой этого самого уровня. Следующая, последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту Санди. Здесь также мы с вами видим хороший уровень поддержки. И в стакане спота видим крупную плотность на отметке в 2 доллара 35 центов. Поэтому вполне можно было заходить в пробой этого уровня. Как вы помните, сколько раз я заходил от плотностей. В этот день от плотностей особо ничего не работало. Поэтому, ребят, торгуем от плотностей, когда у нас цена находится во флете. Вот именно вот в таких вот каких-то флетах, да, когда цена ходит от одного уровня... Ко второму. Когда цена у нас начинает уже двигаться вверх или вниз, мы, понятно, заходим на разъедание плотностей, смотрим на активность стакане. Если же у нас какого-то там толкового движения нету по рынку, просто флеты, просто боковики, то, понятно, нужно заходить от плотностей и снимать те самые сливки на развороты от плотностей в данной ситуации я очень долго ждал того самого входа я ждал когда у нас поднимется активность по стаканам когда цена максимально близко подойдет к уровням чтобы уже заходить в максимально такой скажем понятной точки для меня потому что здесь для меня было непонятно будет у нас разворот или не будет я лично смотрю на эту заявку на 137 тысяч монет и вот в данном месте вы смотрите начинает потихоньку подниматься у нас активность в стаканах что в стакане спота что в стакана фьючерсов начинают проходить более большие такие вот объемы по сравнению с теми объемами, которые проходили. И здесь я уже непосредственно начинаю заходить в пробой этого уровня. Потому что вот здесь эту заявку начали быстренько разбирать и пошло у нас на самом деле хорошее движение на понижение. Но какая здесь, ребята, у меня была ошибка? Как вы помните, я всегда торгую с 20 плечом. Ну, потому что у меня стоп-лоссы маленькие, торгую с 20 плечом, а здесь у меня всего лишь стояло 5 плечо. Мне было максимально обидно, потому что первую часть я уже скинул на самом первом импульсе, на одном проценте, И вы посмотрите, я зашел здесь на Малюсенький просто объем Я хотел зайти здесь повышенным объемом Примерно на 4-7 тысяч долларов А зашел по факту всего лишь на 2 тысячи долларов Вот такая вот получилась обидная ситуация То, что в тех пробоях, где я хотел заходить Меня выбило по стоп-лоссу, от заявки у меня не сработало А в нормальный пробой, когда я зашел Я не смог зайти нормальным объемом Здесь дальше было у нас движение на понижение И просто, ребята, вот посмотрите, как это все происходит У нас потом еще стоят Крупные заявки в стакане спота Эти все заявки полностью разбирают Здесь, конечно, очень жестко начал лагать стакан сискальпа. Вы просто посмотрите, вот просто все вот так вот вертится. Здесь без каких-либо перемоток все как было на самом деле. Дальше у нас летит еще цена ниже. Заходят многие люди в шорт. Многие люди, опять же, теряют свои деньги на ликвидациях, потому что ликвидация за вчерашний день была на 500 миллионов. Здесь я постоянно начал уже переносить стоп-лос, чтобы выжать какое-то максимальное краткосрочное движение. Цена в моменте давала уже больше 4%. И вы вот представьте, если бы я в данной ситуации, зашел на тот объем который хотел на 5 или 7 тысяч долларов я понятно вытянул бы сделку на 200 300 долларов после такого хорошего движения вниз у нас многие ребята понятно откупали пошла хорошая реакция на повышение и сделка моя закрылась по стоп лоссу плюс 46 долларов вот такая вот конечно ребята получилась обидная ситуация потому что да, заходил в пробой не смог зайти максимально возможным объемом которым хотел и получилось вот так вот вытянуть эту сделку дальше у нас конечно было еще движение намного намного ниже но кто же что уже такое будет а сейчас ребята давайте попробуем разобраться почему вчера происходили такие жесткие проливы и многие монеты потеряли по 15 процентов от своей рыночной капитализации вчера в китае застройщик по недвижимости перестал выплачивать дивиденды своим инвесторам объявили о банкротстве я лично думаю то что это просто фейк новость чтобы немножко обвалить фондовый рынок фондовый рынок у нас немного начал падать и понятно потянул за собой и криптовалюту многие монеты также у нас попадали и также ребята хочу обратить ваше внимание на технические технический анализ по биткоину. Я не знаю показывают ли вам это или нет на других каналах, но у нас здесь сейчас формируется медвежья дивергенция. Это один из самых сильнейших сигналов по техническому анализу. Если мы с вами обратим внимание на прошлые медвежьи дивергенции, то это нас приводило к коррекции. Опять же смотрите какая здесь ситуация. Если смотреть по волнам то возможно это у нас первая волна, это возможно вторая волна, это третья волна и возможно четвертая у нас будет некая такая, знаете, удлиненная и нехарактерная для предыдущих циклов. А возможно мы сейчас уже на самом деле скорректировали, здесь немного выбрали лангистов, те, которые набирали позиции на самых аях и возможно мы сейчас дальше улетим на повышение. Во всяком случае, это такое для вас небольшое предупреждение, следите, что у нас будет дальше, потому что прошлые медвежьи дивергенции, которые были по биткоину на дневном графике, у нас приводили к коррекции цены биткоина. Дивергенция по RSI и по MACD, конечно, ребята, поникает не стоит нужно смотреть что вообще будет по рынку потому что смотрите здесь мы дважды обновляли тот самый хай и дважды мы опускали все ниже по rsi здесь пока у нас второй подход желательно чтобы мы конечно закрепились выше вообще 70 тысяч долларов уже на этой неделе если мы закрепимся то я думаю можем полететь намного намного выше нежелательно чтобы мы конечно оставались в этом самом диапазоне потому что здесь мы будем набирать еще больше лонгистов и возможно потом просто будут жестко брить. и на самом деле четвертая волна будет удлиненная. Но, во всяком случае, это пока только догадки. Нужно смотреть вообще, что будет по рынку. Пока ситуация не особо такая радужная, я бы вам сказал. Но это, ребята, на самом деле неплохо, потому что была неплохая скидка по альткоинам на 15-20%. процентов По альт-сезону у нас 51 пункт. Я считаю, мы должны скоро вот хорошенько так вылететь за зону 75 пунктов. И там уже, наконец-то, начнется та самая жара. И наши альты, которые мы закупаем, пойдут на повышение. По индексу страха и жадности у нас на отметке пока находимся 77 пунктов экстремальная так скажем жадность все хотят покупать не знаю что конечно будет если будет биток на 70 80 тысяч там просто вот этот индекс будет уже ребята заскальдивать по ликвидациям я бы не сказал то, что их на самом деле было так много их всего лишь было на 500 миллионов а вы представьте если сейчас биткоин уйдет ниже 60 тысяч долларов тут очень много ребят набирали на где еще вот в этих местах в этих местах много добиралось вы представьте просто если такая будет свечка вниз и потом резко от, откупает и вы улетаем на повышение это конечно будет очень жестко я такое лично пока вообще не рассматриваю. Мне лично больше кажется то, что цена будет ходить в этом диапазоне. По крайней мере, по свечам у нас пока нету какого-то там поглощения, нету каких-то сигналов, чтобы паниковать. Есть только дивергенция. Все, больше, ребята, ничего нет. Пока у нас есть такое хорошее восходящее движение. Опять же, формируется клин. Клин у нас это, конечно, разворотная формация, но будем наблюдать за рынком, будем смотреть, что будет происходить. Во всяком случае, мне самому даже интересно. Я же лично покупаю альткоины, я лично хочу преувеличить свои деньги. Сегодня на 25 долларов я буду добавлять монеток к EOS. Они у меня уже есть примерно на 75 долларов. И это будет очередная покупка этой монеты. Я вам уже говорил то, что свой портфель я делаю таким образом, чтобы некоторые монеты, в которые я больше всего верю, занимали больше места по деньгам, а некоторые монеты, в которые я меньше верю, чтобы там уже были на 1% от депозита. На данный момент у нас Qtum занимает первое место. Dash, Litecoin, EOS, Ontology, BTS, Bad, Bitcoin Cash, Neo, Zcash. В общем, ребята, полная информация по этому портфелю будет у меня в телеграм-канале поэтому обязательно переходите и подписывайтесь там сразу выходят актуальные новости вообще по какому-то техническому анализу в общем все мои мысли по рынку там же вы найдете информацию по iCO по iPO в общем много чего интересного также многие ребята спрашивали какой у меня ноутбук для торговли я лично работаю через MacBook Pro 15 i7 16 оперативной памяти и мне он нужен больше для работы с видеороликами для записи видеороликов поэтому если вам чисто нужно для торговли покупайте себе самый простенький ноутбук ноутбук для установки сискальпа потому что на macOS os сискальпа нету и по любому придется даже на macbook устанавливать винду точно так же как это сделал я поэтому сижу через винду немного издеваюсь на Макбуком, во всяком случае, заказал себе на днях вот такой вот ноутбук. Мне многие подписчики его посоветовали, также посоветовали друзья. Посмотрим, что он из себя выдаст. Я думаю, тоже будет интересно поработать. Вообще, я уже планирую переходить на Tiger Trade. И, возможно, на этом ноутбуке как раз-таки будет удобно со всем этим работать, потому что на макбуке просто вообще нереально. Также, ребята, хочу вам сказать то, что всего заинвестировали 2200 долларов. Плюс на 548 долларов. Вчера были на 650, сегодня на 100 долларов меньше. Во всяком случае, все как есть, так и показываем. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, всем профита. Всем пока.